Ну, до чего же прекрасный день-то сегодня? Лайтвинд, солнышко, птички летают. Возможно передать просто словами такой простор. Мимо такой громадный, когда проезжаешь, такое ощущение. О, если там камни под водой. Вот это видок.